играет будто бы это моглочьи ее синие глаза нравятся мне очень мое сердце Здарова, чупики! Записываю это видео уже в третий раз, потому что звук с микрофона какого-то хуя не хочет записываться. Ну, я думаю, ладно, это не важно, значит. Результат вы слышали? Всего у меня было на весь проект две вот эти вот дорожки. Вот. То есть, вот первая дорожка и вот вторая. Все, ни бэков, ничего, больше ничего не было. Вот эту часть трека, которую вы можете видеть, я допилил чисто из вот этого. Наделал немного гличей и немного автоматизации. Давайте все по порядку. Первое это у нас NS1, шумодав. Потом Waves немного поигрался с фибратом, мне не понравилось. Correction на 70 поставил. Speed в 0. В общем, автотюн по 0 настроен. Единственное то, что тональность у меня а мажор F6 с такими вот настройками. десер небольшой десер SUS, с такими вот настройками выключен потому что нагружает проект здесь суса 4 точно и они выключены компрессия сразу просто у меня три компрессии здесь идет mac airband airgain ssalyuq потом переходим сюда здесь огромная пачка десеров это конкретно из-за данного вокала, потому что он яркий, там много сибилянтов, много всего, и поэтому мне пришлось, ну, сильно давить эски. По чуть-чуть, везде по чуть-чуть, и вроде получается нормально. А, Сус тоже с пресетом десер, Потом отт Ctrl левой кнопкой мыши, отключил вот это вот. И подкрутил Dev. Devil Lock и дистрактор с Хорусом. Здесь Little Alter Boy чисто на... Автоматизацию. По автоматизации здесь автоматизация форманты. Сам микс Level и Pitch. Также автоматизация громкости здесь на гличах. Но не сильная. Ну, где-то. Дальше у нас из сендов параллельная компрессия, ИСУС. Тоже с дублер Даблер. Директ выключен здесь. Эхобой. Вальхала и винтершверп. Ну, делай и а На мастере просто проэль висит и тонул баланс контроль. В принципе, на этом все. Это был такой, наверное, мой первый проект, в котором я работал в стиле хайпер попа. Трек без мастера, потому что это такой чисто подготовочный вариант. Ну, найти проект вы можете у меня в Телеграме. Также написать мне, спросите чем-то можете в Телеграме, или оставьте комментарий. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, читаю каждый комментарий, на все отвечаю. Всем удачи, всем пока. Также совсем забыл сказать то, что на бите тоже висит Сус с такими настройками и трекспрей... трекспейсер с такими настройками. Давайте я сейчас вам включу, быстренько послушайте. Сначала без. Как вы можете услышать, вокал пробивается сквозь бит, хотя бит тоже, он сильно, сильно скомпрессирован, просто одной дорожкой немного тяжело было это все свести, ну, в принципе, все, на этом-то точном. Если что, оставляйте комментарии, сделаю видео, как можно вокал вклеить бит, знаю много разных способов, и расскажу вам их. Все, теперь точно всем пока.